всегда молчат, потому что, первое, все и так ясно, хули тут говорить. Второе, хули тут говорить, если ничего не ясно. Смотрите, вот для тех, как и я давно не гулял по Арбату, вот, пожалуйста, открылась презервативная гандальмерия, гондонная. Вот, пожалуйста, в центре Москвы гандальмерия. Да, деньги давайте бумажные. Почему бумажные? Так нужно. У меня такого парня, как я. Стали бы встречаться со мной, девчонки. Это вообще-то мой мусс. что я не прав я не буду ничего объяснять потому что это касается только меня и мухи программисты выбирают мак <свят> это же блять очевидно ребят вы меня без ножа режете есть всего одна причина по которой программисты выбирают мак с маком вы можете прийти в starmax и быть охуенно пафосным чуваком а без маг вы просто долбоеб с ноутбуком четко чё че? музыка играет Лежишь себе, музыку слушаешь. Нормально, нормально, по кайфу. Нет, милая, с другой стороны. Здорово. Рыбачим в Тугае, короче, да? И на спинин хуй вытащили, блядь, резиновые, блядь. Сука, блядь. пиздец. Вот такая, блядь, рыбалка. Если ваш мужчина говорит, что ему нужно покакать, сообщает, когда будет какать, где он будет какать. Если он посвящает вас в эту какательную информацию, которая вообще-то сакральна, он любит вас, без сомнений. В это трудно поверить, но к сожалению это правда. Ананасу нужно два года, чтобы дорасти до средних размеров. Китай за последние три года использовал больше бетона, чем вся Россия за весь 20 век. Гепарды не умеют рычать, они только мюкают. А вы не так давно демонстрировали некий импульсный удар. Да. Он, возможен, при особых условиях. Какой именно носил рок-музыкант летов? Жарет, и теперь. Вот. <говор> <говор> Зачем я сюда пришел? Лучше я дома остался. Сейчас бы в Компик поиграл бы. Сейчас бы Бутер, наверное, а то у этой хозяйки нихуя нету дома. Блять, а если родители вернутся? А если гондон порвется? Бля, пойду я домой нахуй. Да, вот, вот, вот, вот кто это, блять? Такие барды, блять. Помножены на вечность. Spider -Man, Spider -Man. Does whatever a spider can, spins away. Господи, муся! Вот, блин, аэропорт нашел. Смотрите. Ну, что это? Точно, вот... Это говно, блядь. Yay! Hey now. Yeah. If you're in a race and you mm -hmm. pass third place, mm -hmm. what position are you in? Second. Bruh. now think about it what you're passing third so what makes you second second second <laughs>